приветствую вас на канале асмады play мы продолжаем играть когвартс последние 17 давать выручает комната именно там я сохранился горшки поставил новые который хотел для зелья варенья дорогущие блин и пока что у меня еще ни одного зелья конечно же не сварилось. у меня здесь две минуты а вот эту давайте ко мне надо вырастить а... опа что я не понял Или как-то не так это действует? 10 минут. Ну-ка, вот сейчас посмотрим. Который может добавлять в почву для увеличения урожайности. А, то для увеличения урожайности. Блин, его знают. Ну ладно. Посмотрим. Две минуты. Вот они, они вот здесь вот, вот увеличение скорости. Ладно, суть не в этом. Это навозные кучи мешают, смотрите. Так, идем к основной миссии. У нас а, три значка основных миссий. Так, задание. Изучить изучение тварей. Ну давайте, вот изучим так -с. это что у меня инвентарь ну ладно так куда мне надо идти а так и вроде недалеко так здесь и находится это блин об стол нет не ты Так, так, так, так, так, так, так. Ладушки. Ревилью подсветит врагов поблизости. За вас, мои дорогие подписчики. Кстати, прокачивать надо. Да, много чего прокачивать. Ну, как далеко мне идти? Да вроде недалеко. И ниже, и ниже, и ниже. Вот. Ревелия. Так. прогрузки нет. Что-то здесь вякнуло. А, там под замком. Ладно. Тихо. Блин, я теперь боюсь в этих текстурах застрять. Вот, например, как вот в этих вот. Прогружайся, давай. Да. Ну, видяха такая, что теперь сделаю? Сейчас карту загрузим. Может там прогрузится в это время? Ну а я где? я могу телепортироваться тогда сразу, чтобы присиски не мяй. Так. Сундуки, кстати, с глазом научился открывать. Оказывается, к ним надо без палева незаметно подходить. Но они все равно заметят, если будете копошиться, да, заметят. А так стал невидимкой и быстрее к сундуку ш -ш -ш открыл. Так что Парился, парился. Он же глаз все-таки. Ждать. Ждем. Идите на занятие по изучению тварей. Давай. Где ты? Где ты? Я пожарил котлеты. Так. Время еще пол четвертого. Пол четвертого. А работа закончена. Прекрасно. Добро пожаловать. Вижу, уже познакомились с некоторыми существами, которых мы с вами будем изучать на занятиях. Но помните, что относиться к ним легкомысленно нельзя. Каждый из этих существ по-своему опасно, особенно для тех, кто не умеет с ними обращаться. Это естественно. Видимо, многие из вас под... забыли, как ухаживать за волшебными существами. В таком случае, начнем с повторения основ. Сегодня... У вас в классе пополнение. Мисс Добринг, пожалуйста, на этом уроке помогите новому ученику. Yes, хорошо, профессор Хоуин. Я Попи, Поппинг Доббинг. Не волнуйся, профессор Хоуин никогда <laughs> иногда преувеличивает. Все существа на oh, уроках совершенно oh, please, не опасны. Мисс Доббинг, не отвлекайся, пожалуйста. У каждого очень uh, что-то uh, там yes, нежный. Professor. О, хорошо, профессор, клюв или чего у них там? Here. Хорошо, вот, you можешь попрактиковаться в джералисе Только береги берегись его языка. Ну, давай, хрень Возьми мою щетку, только, только будь аккуратнее. А я... И потом like человек хороший, по-моему, тогда ему будет приятнее. Так, а как это сделать? Нажмите Т, затем наведите курсор на щетку для поглаживания тварей. Так. А вот Так. На. That's lovely. <laughs> Славно, уверенно ему понравилось. Так, а хорошо, мне кажется, он проголодался. А да, ему немного корма. Блин, опять, что ли? Так. На, кушай Питомцы, это вообще хорошо Интересно, какие эти Джер... даджи на вкус для Джейн Барта? Like think... Может, как Пудинг? Думаю, вы теперь подружились Это хорошо, потому He что он очень, nice. Точно, он, он очень милый Точно, он очень миленький И уверенный в себе right И чисто плотный Ой, ну расхвалило-то его а может, я драконов люблю. Все молодцы, а теперь давайте wow. пройдемся к вольерам и выберем другое существо. Please, и прошу быть осторожным, когда кормите и вычесываете их. Мисс Добрин, покажите нашему новичку Жмыров в здании вольере, хорошо? Жмыры, давай, иди сюда, Жмыров держит, он тут. Что-то типа собак, что ли? Собаки какие-то. Ладно, посмотрим. Oh, За парочку кусочков можно выручить пару турников. А можно и больше. Хватит на покупку сладком чего-то там. Каких-то yeah, поселений. Yeah, э, вот дурацкая тварь. Расцарапаю его нахрен. Это кот. Пойми, Мерина, что ты творишь. Я так это чуточка попишь. Кто раз переживай за никчемного грызанишку. Его зовут Персифона. Ее зовут Персифон. Дай порывну ему так сбоку. Ее зовут Персифона. Ничего смешного. Идем. Вот этот кошак мне по душе. А тяра. Морда напоминает чем-то чеширского кота. На. А, тварь пока не готова к взаимодействию. Ну ладно. You а, держи, кушай. Хороший котик. Мой котик, котик, котик. Аш ты нравишься. Хорошего человека. Они сразу чувствуют. Как и я. Нет, они мне действительно нравятся. Они хорошие. Итак, урок подошел к концу. Пожалуйста, закройте вольеры и можете идти. О, блин, мне только понравился. Вот так. Вот. Тебя вычесывают, а ты кушай. Потом поменяйтесь. Ты кушай. Тебя вычесывай. А, ты еще не проживал. Вот так вот. Наслаждайтесь. Мне не жалко. Давай, э -э -э -э, расскажи мне еще что-нибудь про тварей. Тебя тоже вычесать? Hello, Здравствуйте, профессор. Вы, вы хотели со мной поговорить? Да, как вам первый How урок по изучению магических существ? Lesson? Мне понравилось. Это действительно так. Было очень интересно. Думаю, это really будет один из моих любимых предметов. Good. Хорошо, you похоже, вы понимаете, понимаете, что при надлежащем отношении существа control, могут принести немалую пользу согласен. Некоторые существа поставляют нам волшебные материалы, разумеется, при условии правильного ухода. Выдергивание лусов такого им, разумеется, не is. является. Кстати, вы поступили похвально. Well, На следующий then, раз обратитесь ко мне. Probably да best я сам справлюсь с этой выскочкой. Хорошо, профессор. Они ничем не лучше дикарей из Rukwitz банды браконьеров. вода, увы... Продают от них в основном мы. Нам честно попадаться мертвые существа это просто ужасно, бессмысленные смерти, но кто-то должен был привлечь браконьеров к ответственности, министерство. Хм, вы настолько оптимистичны. Но давайте займемся более насущными вопросами, которыми мы можем справиться сами. Профессор Уизли попросил меня подготовить для вас несколько задач, чтобы помочь вам догнать сверстников. Ждите от меня Сабу. Я пока советую вам изучить как можно больше различных существ. Я бы тоже, да, посов... как бы... Сам бы не прочь. На, держи. Потом, что, пушистики? <laughs> да, давай. Так. А, ты меня уже любишь, ладно? Это хорошо, пожилайте, вот вот кто-то есть. На. Да. Ну, кошары, кошары. Так. Что за что пока не готова? ты готова к чему-то? Вот так. Ну-ка, давай. Поговорим с тобой. О делах наших насущных. Ну, давай быстрее. Поппи, oh, ты так. Поблагодарить тебя еще раз за то, что затупился за меня перед теми негодяями. И прям в огурей. Я очень надеюсь, что это хорошо. Это наше с бабушкой выражение. Означает, что кто-то или что-то приятное удивили. Mm. That's Во всяком we случае, мы так и решили. Не marvels, мог же я said, просто стоять и смотреть. У нас с тобой похожие Actually, взгляды. Вообще-то именно the поэтому world. я решила Someone тебе кое-что like с кем познакомить в лесу. Mm. Давай, звучит интересно. You've Там вроде у меня, меня только враги пока были. Теперь very мне любопытно... В well. этот раз я... Давай. Только подожди еще немножко. Пойдем Давай за мной. Бегу я за тобой. Я не зову, кого попал. Вообще-то ты первый. Really? Правда? Well, Тогда спасибо you. за доверие. Think... А теперь мне интересно, как что там за существо-то как... может быть. Я говорю, а мы с тобой праздник. похожи. Это неожиданно. Сегодня отличная погода, да? Where да, я thinking? с тобой полностью согласен. Really better, Знаешь, лучше я тебе просто покажу. Покажи. Давай, солнышко, беги. Показывай. Ой, а я вроде с этого края. Ага. Не Стопай. дай бог, это такой, то тентакул там из-под воды сейчас вылезет. Охреней какой. <tie> Гиппогрыв. Я так, <-то>, кстати, предполагал. Потому что только его пока я еще не видел. Познакомимся с Крыланой. Она красавица, верно? Да, действительно. Мясоед. Давай, нужно потрогать, не забудь. Перед тем, как приблизиться к гипогрифу, нужно про проявить уважение. Поклонись. Это мы помним. <laughs> да, жаль, что в реальности таких существ нету, Конечно, было бы интересно и забавно наблюдать за сказочными... Осторожно упадешь! Куда ты? Так, подождите. Вот так вот это мне нравится у меня есть вкусняшки Да, блин ты это не же мясоед мы с тобой месоеды. так и знала Я никогда раньше не идет чтобы гипогрифы так быстро подпустились и кого-то теперь можешь покормить ее и... и почистить Давай, почистить ножки сначала <смех> <смех> да, приношу, что-нибудь вкусненькое. Помню с тобой на шашлыки будем ездить с тобой. Я, <смех> да ты, <смех> реально круто. Иметь гипогриву. Да. Наслаждайся, солнышко, давай. <смех> да. Страшно, конечно, но животные по-своему милые и страшные одновременно. Ну so, что, как hiding? тебе Крылана? Она великолепна. Действительно, я очень люблю животных. Я бы так сказала, что я отношусь к зеленым. Я думаю, она великолепна. Так и знала, что вы подружитесь. Так значит, это к тебе прилетает гипогриф, которого видели ученики? Mm -hmm. ну, все может did быть. You know а ты знаешь, что стоит однажды заслужить доверие гипогрифам до конца своих дней сохранить верность? Я убедилась в этом How на собственном exactly опыте. И как именно вы с познакомились? Это длинная история. Rest... Несколько лет know, назад я спасла ее из-за браконьеров, помогла But добраться до безопасного места, и все было в порядке. Но с недавних пор все изменилось. Ты, наверное, понимаешь, что эта местность кишит браконьерами, и я боюсь, что они снова ее поймают, а меня не будет рядом, чтобы ее спасти. О, за браконьерами я похожу. что мне нравится. Профессор Ковин тоже говорил о браконьерах и намекал, что в этом деле на помощь министерства рассчитывать не стоит. Мы с профессором Ковин редко приходим к согласию, но боюсь, в этом она права. Влияние браконьеров растет каждый день. Я встречаю их в деревне, слоняюсь туда-сюда, болтаю с людьми. Они что-то замышляют, знать бы, что именно. Вот реально, я бы скармливал бы браконьеров зверя. Вот они действительно ведут себя странно и, похоже, что-то замышляют. Вот именно, надо бы в этом разобраться, узнать, что происходит и чем они занимаются. Давай, мне это очень надо. Это моя любимая тема. Думаю, идея хороша. Знание – сила. Know, да, и чем better, больше я узнаю, тем легче будет защищать крылазу. Похоже, third. тебе не остановить. Расскажи потом, что know, удалось узнать. А, oh, well. ah, ну I ладно. Going, мне уже we'll пора. Again Надеюсь, again позже поговорим. Так. Вот реально, мне бы сейчас... Reveleo. так Так. телепортируемся комнату мне надо собрать еще кое-что мне еще горшок один кстати колдовать надо а, карта хогвартса секретной комнаты надо один горшок наколдовать надо собрать кристаллы и горшок наколдовать я только не знаю поскольку кристаллов я собирать буду вот действительно камин есть кристальный а сколько собирать я не знаю надо будет еще еще столы для горшков там по 5 маленьких кого-то там Кстати, вот эти штуки, они очень здорово помогают. Что я могу сказать. Даже эта капуста, которая вроде хрень-хренью, она, конечно, не нападает. Это крезво и ретиво. Ну, а по 10. То что надо. Так, и случайные зелья. Зелья невидимости, зелья невидимости. И подождите. Надо наколдовать еще один э, горшочек. Ой, ё, твою мать не то нажал. Зелье варенье. Давай. Вот такой вот. Все, вари, горшочек вари. Лимит исчерпан. Маленький ботанический стенд для зелеварения Нет, я вот хочу какой-нибудь, не знаю, буквой Т. В виде буквы Т. А, но он мне не раскрыт. Но это можно купить. Это уже проблемой не является. Так. Давайте распределим магию. Магия. Так. Замораживающая. Так. Притягивающая. Кстати, вот когда притягивающая, лучше. Так, это на дальнюю дистанцию. На дальнюю дистанцию мы можем... Мы можем. На дальнюю дистанцию. Что мы можем на дальнюю дистанцию? На дальнюю дистанцию мы можем обезоружить. Здесь. Оп притянул этот, кстати, да, этот должны быть вместе стоять Левиоса, так невидимость тоже правильно стоят, не все маги открыты, но сейчас она мне не нужна, давайте уж поменяем, чтобы быть, вот этот мне надо еще, буум, конечно мне и пока этого тоже Будет хватать. Так, идем к следующей миссии. Что у нас? Не понимаю. Ну, близко буду. Сохраниться. Сохраниться надо. Сохраниться мы сделаем на последнюю колонку. Чтоб не было недоразумений. Типа вылетов, багов. А да, будет некрасиво. Это бывает такое, что программа не записывает, либо я решил какую-то фишку попробовать. Камера отказала, либо. Да, много, либо. Всякое бывает. Так, для начала сохранение. Сохранить игру. Так, 17, 15 на 14 сохраняем. А вот по заданию можно посмотреть, что мне что дает. Выберите так урожайность водорослей. Вот, я не собрал. Раздобудьте все три боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Ну, это, кстати, в легкую можно сделать. Вот после задания я уж раз здесь. Отсюда сразу надо не забыть телепортироваться только. Так. Значок есть, а где Дверь. Ой, а мы эту дверь открывали, это точно помню. Кстати, кто не знает, как открывать дверь, напоминаю. Видите, это тоже уже поймал ключи тут. Как открывается дверь? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отсчитывайте. При этом в центре вот здесь вот стоит число, которое надо собрать. Тут, естественно, стоит число, допустим, 5, ну, допустим, единорожка. Это у нас 0, 1... 5 и 1 это 6 сколько нам надо до хрена до 15 до 15 нам надо 9 вот это вот а, ждать я думал мы пришли давай говорим again, снова здравствуйте я oh, надеюсь then, увидеть вас friend. снова uh, смотрите город вашим услугам господи футази в первую очередь позвольте принести извинения за то, что был немного не в себе. Одна встреча привела меня к полнейшее замешательство. Да ничего страшного. Прощаю. Впрочем, я слышал, что у вас время последнего визита в Хогас было куда больше приключений, чем у меня. Пожалуй, приключений вправду было достаточно, особенно нападений троллей было трудно ожидать. Безусловно, насколько я понимаю, жителям деревни очень повезло, что вы там оказались. Fact, Между прочим, после своего недавнего визита в я уже хотел вас увидеть. You... Мне нужна ваша помощь в одном деле. Заметили ту любопытную статуэтку наподобие, happens, что происходит так и да, когда древний дневной свет падает на нее. Да это я помню, я еще тогда заметил. Но я не знаю, что с ней происходит. Я в кабинете даже видел такую штуку. Кстати, там я ее и приметил в первый раз. Ну, а теперь, если вам не очень сложно, попробуйте убрать луну со статуи. Так, минутку, минутку, подождите. Итак. Убрать луну. есть мать, а каким хреном я должен не убираться? Ох. Заморозил и собрал. Похоже, статуи исчезают, если убрать луну. Слово, это можно сделать только ночью. Пока оставьте ее себе, идемте, расскажу о... вам подроб... о... о ней подробнее. С того какого дня в деревне эти странные статуи стали появляться по всему замку и по Гейсману, их тоже было разбросано немало кажется кто-то пытается меня умучить? понимаете в тот день космите заверну я за угол и тут богат. ну или привидение которое меняет свой вид а богат принимает форму того что тебя больше всего пугает это принял форму дими маски Дими маска Сдрожье, да, жуткое создание, способно видеть будущее, от них мороз похоже. Я повстречал с одним в еще в Корее. Страшное воспоминание. Кстати, я был в Южной Корее. Прекрасная страна. Это статуи Деми Мазок, а умные я также полагаю, примитивный намек на мою фамилию. Какие-то негодяи использовали Богарта, чтобы узнать мои самые большие страхи. Использовали это против меня. есть ли у меня подозрения насчет того, какой гад или гады это затеяли? Надеюсь, они совершили ошибку и раскроют себя, когда статуи исчезнут. Блин, ну ты мне дай хотя бы тогда намек, я до хрена где видел. Именно поэтому мне нужна ваша помощь, чтобы убрать статуи. Почему именно моя? Честно говоря, на то есть пара причин. Во-первых, после мужественного боя с в вас считаю бесстрашным человеком. Во-вторых, каким бы зловещим и жутким ни были демаски, большинство людей сочли счет мой страх беспочвенным. Но вы еще видели, как они меня, на меня действуют. Я уже не знаю, что я придумать, просто не могу заставить себя подойти к ним. Мне известно, что две статуи стоят прямо здесь. Ваш преподаватель, это я тоже знаю. Для начала, наверное, просто уберите их, чтобы я мог вернуться к своим обязанностям. Блин. Я знал, что могу рассчитывать на нас. Во-первых, вы уже know, умеете накладывать заклинания. Right? Нужно это сделать, You'll прежде чем бродить по башне, по башне ночью. Uh, next, Потом вы увидите, что is, дверь ночь, locked. дверь закрыта. However, как же попасть внутрь, скажете Аллахомора, и все. А как же отбой? Отбой? вздор! Вы напоминаете мне меня самого в этом возрасте. Казалось, в школе мне все пути открыты. И я этим воспользовался. И все меня, меня за это любили. It. Ах, вот были денечки. Понимаю Now, тебя. Короче, одну статую вы найдете в ванной староста, а еще одну в больничном в крыле. В Удачи и спасибо. <связь> так. Понятно. Так, Аллахомора. Так, ладно, давай. Так, Аллахамора, так, кстати, Ха-ха, если я помню правильно, отпирающий замки. Ну-ка, подожди, аллахомора ну-ка, твою что мать, нет, подожди, так, так, откройте, так. Ага, вот она Хамора. а тут что-то еще так надо подождите так чтобы переместить искры в обращаясь до тех пор пока не активизируется обе соответствующий стилен который открывает замок Так, я что-то маленько не так понимаю хрень за что наделал честно скажу Переместить красную искру. А что, надо в разные стороны переместить? совсем понимаю куда-то что-то я делал это перемещалась Да, что здесь происходит но ну, ладно так где-то здесь должен быть ключ так может обнаружить Бионица придать. Ага. Чтобы заманить, ничего не подозревает. Понятно. Я сделал не так. Я напал на него, надо было заманить его куда-то. Что-то там. Ладно. Узнаем еще разок. Попробуйте еще раз. это за вас мои зрители все правильно после трудовой недели можно позволить себе немножко расслабиться метла наиболее эффективный близкий, вблизи земли но другой метлами уверяю что ему возможно удалось найти способ обойти это ограничение Это в смысле как как это, в земле что ли лететь Я и так могу на текстуру он не прогружаются так что... Давай. Мышь, змея, кто-то. Обра. Алло, Так. вроде бы не сложно Rebellion. так дорогая мафибель Дот справилась, как у тебя дела Возможно, я сумею убедить ее заглянуть На кружечку сливочного пива Если ты к нам присоединишься, уж очень давно мы не виделись И если надумаешь, нанести мне визит Может, захватишь с собой несколько растений Поароматнее Если того, как Поароматнее После того, как на нас напал тролль Посетители жалуются на запах Веришь ли старых носков Я все перепробовал, но от него никак не сбавиться Надеюсь, скоро тебя увидеть с растениями или без твоя подруга вот ну, и хорошо вы что пойдем. вы дружите очень э, приятно друзья это вообще здорово поэтому дружите Ага, вот еще что-то я получил вашу слову профессор фиг прошу прощения за задержку мне до сих пор приходится много корреспонденции счет введенного некоторого времени назад запрета на де... дави ловку в квидверте понятно так ваше мнение крайне важно для нас Ревелия. это какая-то история Так, верните еще больше лун. Так, чтобы изучить. А, так я еще и не все замки открываю. Постепенно буду, да, этот навык расширять. Так, ладно. Давайте сохранимся. Сохранить игру, сохранить. Так, 17 -го. сегодня какого у нас? Вот это у нас. Давай. Ревелио. Осталось. Так, при использовании вы можете обнаруживать фражеские и находить врагов, к тому же это позволит вести предварительную разведку и оставаться незамеченным. это-то я знаю. Домашние эльфы... Богвёрса прекрасно справляется с поддержанием чистоты в замке, мало того, что можно стать врасплох, однако на медня рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушки. Грохот стоял страшный бедного эльфа Окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости до самого вечера, звенело в ушах. Я полагаю, что это под проделка пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Там приведение, смотрите. Так, где у меня? Где ты, падла? Да, блин, вообще не тот. Я ключ слышу к чемодану ну давай нет нет э -э -э -э, а блин не на ту нажал не на ту не на ту блин Три. вот сейчас будет на взял я взял давай сохранить даже сохранить игру так 17 хорошо подари Ага, уровень надо поднять. Алло, Давай, оп, открылась. Так, Дорогой Абхам, думаю о тебе Думаю, тебя порадует, что местные ребятишки Повадились играть плюками на улице Прямо под окном своего кабинета Они такие славные Я заметил, что у самой маленькой из них нет своих камней И одолжила ей один из твоих наборов Уверена, ты не против Надеюсь, сделала.. А, вот там плюй камни-то Хорошая. Да, зря на нее ругаться вообще. Одолжилась и плюй камни девочки, которая, как сказать, которую она даже и не знала. Так, давайте вот здесь посмотрим. Я сейчас покажу, как открывать эти двери. вот пауки 5 паук это у нас так подозрительная активность снизилась ладно мы сюда потом потом придем давайте посмотрим хоть по карте где мы сейчас находимся вот потом придем то это где-то вот в этом корпусе блин так что у нас 13 паук это что у нас Восемь, надо было ноль сделать блин блинский поймал ладно Это что ты ч ⁇ моя жада что ли ну давай откуда начну откуда начну проблема Блин, аж весь весь загорелся серьезно говорю сейчас весь загорелся мне просто как сказать вот это осложнившаяся задача она наоборот еще только больше предъявила кстати еще мозги-то парола можно было там посчитать я же где-то там подошарился взял у одного из кабинетов бумагу где они расчерчены так что картинка у меня перед глазами должна быть. Так. Rebellion. Вообще не то. Так, настройка. Загрузить. Так, ручное сохранение. 17 Вот. Так что не надо мне здесь ля-ля. Ну уже, ну уже, ну уже. А, все равно. Как бы то ни было перед миссией это все готовится. Ну мы поняли, поняли. To... Все, теперь я знаю все. Так, сюда. Это мы знаем. Так, паук и пять тринадцать, паук это у нас 5, шесть, семь, восемь, восемь, до пять, тринадцать, здесь должен быть ноль, ноль, это у нас такая козявка. Здесь у нас что, 14. 0, один, два, два, до три, пять, надо девять, а на девятке у нас вот такая охренеть сколько. Гидер там. Нет. Надо там, где много всякого, вот такая вот хрень. Давай сюда. Ревеллио вот так вот легко и просто это вскрывается нужно только подсчет я кстати высчитывал ну, пол вечера высчитывал думал как все это же все математически высчитывается. так жетон жетон у меня должен быть взят они по моему да они не прикреплены Алохамура. Давай. Открывайся. О, что-то я не понимаю. И... Вот так. Открылось. Это мы уже писали вы писали это мы уже видели ваш какой-то да. так ладно Надо, надо побыстрее. Сюда, сюда. <звук> Блин. Историческая память, это статуя, выглядит потрясным волшебником, которым известен под именем Борис Бестолковый веками ставила в тупик студентов. Он пришел или уходит. Он в начале своего путешествия или в приближении к дому. Возможно, мы никогда это не узнаем. Так. be the prefect's Давай. Есть. Вроде быстро на Давай, давай, давай, давай, давай, давай! Вот так! Есть! Забрали русалочку. Так, в ванной комнате старости имеется ванна размером с бассейн, которую можно наполнить волшебным мылом и разноцветными пузырьками, а также красивая фреска с изображением русалки. Это да. В такой ванни бы и я молился, которая напоминает бассейн? Взял бы себе много-много-много девушек и купался бы там. Я да они. Мылся бы. Так, ладно. Хорошую понемножку. Сюда выйти Ревелия. и еще выше подняться вот это кстати уже хорошо собираем давай узнаем про что здесь Величественный фонтан с единорогом создает атмосферу безмятежности и спокойствия в больничном крыле Хогвартса. Больничное крыло это очень здорово. В больнице это всегда хорошо. Плохо, когда в ней пациент. to ...bet a few galleons on Hufflepuff uh this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, Revealio. I had high hopes for Hufflepuff. I was to learn the Вот не сейчас это читать надо. Ой, не сейчас. Вот эту штуку, кстати, тихо. Вот эту шту штуку, кстати, я так и, так и не знаю, как к ней пробраться. Ой, уж там, мать-то. Опа, а я сюда. ха ха Неплохо, неплохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, не прогружено. Давай. Разговаривай. Давай, разговаривай. Здравствуйте, мистер Мун. Ну, вот луны, которые вы просили. Боже мой, на самом деле. Так страшно как я думал, то на начало, если собрать больше, возможно, получится узнать, что more, за всеми стоит. Но я не собираюсь этим заниматься, конечно. Конечно, в первую очередь мое подозрение по изводит предыдущего учителя, пока ему не пришлось раньше времени уйти на пенсию. Я. No. своего учителя с вашей помощью, разумеется. С радостью помогу. Mm -hmm. Definitely... Uh, you... Now, remember, the <coughs> не забывайте, что луну можно доставить лишь ночью. И почему я призываю вас использовать при необходимости дисциплинационное заклинание. Но это мы знаем. это уж как получится. <coughs> Благодарю вас. Итак. Давайте, маленько, сохранимся. Так. Интересно, теперь я могу -то просто подняться без задания. Да, смотрите, теперь без задания могу подняться. Ну, давай. Они все еще заклинания, надо прокачивать заклинания, оказывается. Ладно. Ревелия. Я слышал. Ключ. babies right, come Акио Баки! Ну давай! Надо пришлепнуть успеть. Ага, мимо, вот час будет. Вот. На. Ревеллио. Суда. Аха. Okay. Вот так. Открылась. А как я возьму? Забрал. То, если что мы сюда придем? Ревелия. Вот как мне этот омлет вот памяти вот попасть. пока наверху у нас чё это ерунда Так, куда ты спускаюсь? они не могут открыться подожди как они открываются, закрываются, конечно. Ревелия. Revelio. Akia. The All right. Не знаю как она открывается ладно пойдем к следующим кто у нас задание смена конкурентов Смена так. Можно найти их югу. Так, ладно. Ну-ка, отпустите кота. Какая, Тихо. Отпусти сосиску. Лишь кричить, помогите. Отпусти. Это вот мой болельщик. М -м -м, пушистый. Постатой. Да. Беги. Беги, они тебя мучают, они тебя трогали. Спал, хвостатый. Нет, надо было разбудить его. I'd like to ask you about changing. Of course. Да не на то нажал, думал ты капуста. Actually, ты мне perhaps не нужен. нет. Ладно, собрали. Э. Далеко. Ну давайте сейчас отсюда будем двигать. комплект заклинаний. Как-то мощно. Бедный кот. Спать хочет, ему не дают спать. Hmm. Ребелия. А, ну, Давай, я возьмем. Алло, Открыл. Ревелио. Ограбил кого-то. Неплохо. Ладно. поехали так кстати по пути не надо завернуть так отклонимся от курса и попробуем активировать один огонек давай да побыстрее Папа, вот тебе и текстуры. Поэтому, выйдем обычным способом. Телепорт. Телепорт туда, где я уже есть. Бред. Ну, ничего страшного. Не забывайте использовать накопленные очки. Вот чего-чего, это мы не забываем. Давай, что ты мне скажешь. Вот что такое? Что случилось? Блин, вот Run что? Шайка Ранрокас, скверная me. компания. Устроили it на меня засаду, теперь нигде. Попоя нет. надо, короче, их Я не имею этого. Может, вы можете попробовать в Хогсмеде или в одном из «Хамлет»? И выжать из Нет, спасибо. Если вы хотите на удачу. <ролос> Я тебя не понимаю, ты идиот. <Couldn't> <small> <сп> <slaps> Так. надо менять вот эту штуку так взрыва пока нет Блин, ладно. Пока оставим. Ребэллион. Полетели. Так. так все взяли-взяли-взяли ну, вот мы и поднялись берем Он бы как давай, я готов к переговорам. Что вы здесь забыли? Первоначально, давай. Не дай бог это гонки, нахрен. Это пипец. Мое самое любимое. Звук на три. So, another trial не стартуешь так разумеется я надеюсь что ты не стартуешь так придумал на мой счет говори да колись здесь не изменилось свое мнение обо мне вот и шуточку лучше тех умех, которые обычно ходят пока они сидят и мечтают стать лучшими я часами тренируюсь молодец Мечты не устанавливают рекорды, а мне нужны сильные, сильные соперники, чтобы оставаться лучшей. ты будешь пытаться побить мой рекорд или нет? Ну ладно, полетели. Наконец-то достойная конкуренция. Давай посмотрим. Опа! Идем, идем, идем. Спокойно, трассу покинул. Ничего я не покидал. Okay. ха-ха, не то нажал. Ешь, твою мать-то не то нажал. блин прошел кое-как нахрен. на хрен вот, учишься нужно признать что это был отличный run. результат Be но будь осторожны если просто и наш талантом некоторые And могут заменить тебя. а зуб а что с тобой разве yes. такое было well, ну I да have... надо anyway, отдавать anyway, тебе должное. летаешь ты не совсем ужасно Вот только на маршруте вдоль южного побережья такого везения не будет а давай проверим. Until next time. Может, в следующий раз? Я почти down. ожидал, что ты пойдешь на Предпочитаю наслаждаться тем, что есть. If увидимся на гонке there. на южном побережье. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас поблизости есть по карте. давайте вот и вот сюда опа опа опа это есть так, испытание Мерлина. действительно oh. Давай. Oh. Ревеллион. Так, еще где есть? Ч ⁇ Блин, вон там а есть. Ревеллион. Это как забирается? Ладно. Вон они. Давай, залазь. Вот я еще себе и, и чейкодну увеличил. И тут, кстати, еще одна пещера есть. Tихо, Я должен расследовать. Алло, Хамора. Открыл. Открыл. Револьвер. Что здесь открыл? Ребель, так собрали великолепные. Брошь изображает какую-то волшебную птицу. Что это за вид не ясно, но некоторые полагают, что она символизирует одну из птиц средневековой ирландской друидской клеорной. пение ее питомцев усыпляла больных. Так. Что-то не могу найти вход, конечно, ты башни. Yeah. Давай поговорим. Ой, oh, блин, надо love... использовать значит me, растения. Me, Простите, мне с что-то said... <laughs> сказали. Yes, да, действительно, опять я Talking говорю сама с собой. Мадам, мадам Ильин, приятно познакомиться. Nice too, приятно мадам. познакомиться, мадам. Знаете, возможно, вам будет интересно. Молодежь любит всякие загадки. Мой муж часто размышлял об этой институте недалеко от нашей деревни. Все твердили, какой-то старинная загадки связанные с васами. Я наткнулся на нее сегодня, когда чувствовал прилив энергии. Давай, люблю головоломки. Давай посмотрим, куда ты меня отправишь. Древняя головолка, говорите, любопытно. Вот видите, так и знал, что вам будет интересно. Мой муж утверждал, что если разгадать загадку, откроется некое магическое испытание. Он был такой любознательный, пытался разгадать тайну. Может, вы взглянете? Давай, посмотрим, что из этого выйдет. Только не трогай Муму, пока не получила. Да, котам его Муму. Ах, all... ah, ah, молодость. Я очень надеюсь, ah, что вам удастся разгадать you эту загадку. Если не ради меня, familiar. то в память о, о гриле. Что за мужика так зовут гриль. Так, ну-ка тихо. ну сейчас уж сейчас уж давай остановимся Hello, давай открывайся замочек соберет всех их вместе соберем. Соберем. О, еще испытание. А да, испытаний там много. вот do you have in store for Ага, чаши. Так, минутку. Вот она. Кунфрингер! Вот еще одно местечко освободил себе. Кстати, надо посмотреть, что за одежку я взял. Давайте посмотрим. Может у меня получше переодеться получается. Так. Конечно, это... Так, лучше маски у меня пока еще и не было характеристика один из плащей Нет. из шарфов не выявлено Одежда нет, и одежда не выявлена. Ладно, у ну, нас пока себе хорошую подобрал. Ревелио. Вот так. На метле, вертолете и марадуги. Так, давай сохраним. И загрузим, чтобы у нас все прогрузилось. Все хорошо. Все, так, тихо. На. Посмотрим, за загадка. Мне еще поворотник надо выучить, который разворачивает, поворачивает, переворачивает. Рука, ну уроки. Выдали Так давай Ревелие. я думал тебя разбил так, ладно Ревелия. сюда выдали а все кувшины разбиты статуя повернулась в Давай. Что ты мне дашь, я не знаю, что ты говоришь, тоже не понимаю. Это боевая чего-то там. Это испытание. Сейчас тут будут орды меня нападать. Нет? Приготовьтесь, да готов я Я не понял, так какой-то глюк что ли был? Incendium. Turn for anger. Defender. Face Первая волна завершена. Давай, сколько у вас? Oh, yeah. Sandino. Нормально пока. Господи, я не могу ее оставить. Так. Смотрите! Защищайте нас! Взорвитесь! Смотрите! Смотрите! C'est pas <связывается> да. <связывается> Ну-ка, давай, попробуем заново. Там. делаю уроки. that in London. Confirmingo! arms! <laughs> <tim simplest> uh? Завершено, ладно. <свист> <свист> хрен там. Les doigts expulsent Охрена себе, это еще не вся а волна. Охренеть. Это многолосника. Окей, испытание. Проверьте, как вы его поймали. Да, нахрен такое испытание вернуться в высокогорье? Это еще рано. Рано вообще это для меня еще. эти испытания Я вот подобное испытание нашел, там последняя волна из последних волн, последние гоблины меня загасили, это в запретном лесу было дело да это печально ага, а эти-то потрачены все ну ладно. Вернитесь кому-то там. Ладно, хорошо, вернемся. Сейчас расскажем ей, но испытания мы не будем проходить. Урок идет в маске. Давай, рассказывай. Бабка. Бабуля. Миссис Твиддл, мисс Куис, ваш муж был прав, что я действительно была частью головоломки. Oh, really? Правда, невероятно. Yes. Да, мне пришлось разбить несколько крупных вас, и это активировал, какие-то чары наложенные на статую. Браво, как бы я хотел, чтобы рядом был такой человек, обладающий жаждой знаний и живым умом. Размечталась. Что ж, моя любовь, присутствовательно, благодарю. Интересно, что мне удается обнаружить во время следующего Модсиона? Все. Ну что ж, я думаю на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а я пока буду в своей тайной комнате собирать припасы. Пока!